всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу вам показать вариант вечернего макияжа классический смоки айс этот макияж очень красивый он очень стильный подойдет как для вечеринки для любого праздника я считаю что он подходит для вообще любого торжества поэтому смотрите это видео и повторяйте макияж вместе со мной. Я рада буду вам показать э, все тонкости этого макияжа. И я надеюсь, это видео для вас будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного просмотра. Итак, я наношу на свое лицо минеральный тональный крем от Up Secret. Далее я буду наносить корректор от Up Secret на свое, свое подвижное веко. И под глаза замаскирую какие-либо недостатки. Ну и дальше я буду подводить глаза, подводить глаза, точнее межресничное пространство я буду с помощью черного карандаша, я нарисую как бы стрелочку и прокрашу межресничное пространство, затем этот карандаш растушую. И далее я буду наносить тени от темного к светлому. То есть у межресничного пространства у меня будут находиться самые темные тени из моей палетки теней от маяка Потвиер. Далее я буду использовать цвет оттенок более светлее, еще светлее и самый светлый оттенок. У меня будет на неподвижном веке и можно также добавить еще под бровь. Все переходы необходимо очень хорошо растушевать чтобы получился дымчатый взгляд.